Мирно. Серега, я это записал! Все именно! А? Да, вот то, что я сказал, что... Да! Вот Саня, а! Вот Саня! Да? Привет всем! Посмотрите туда! Вон там большой таганай у нас! Вон там и цирк! Вон там машины юрма тянется куда мы сегодня поедем вот это вот наше запасное колесо которое нам сделал ООО внедорожник в городе челябинский ну что я хочу сказать сделано очень классно мне понравилось когда я конечно узнал цену я испугался но блин это стоит того показываю, показываю как работает Работает это вот так Все сделано четко, покрашено, сварено, все швы ровненько. Ну блин, я не знаю. Если бы у вас так делал на заводе, ну наверное он старается так делать. Это было бы вообще здорово. Здесь, типа, отбойничка. Он, он вот туда вот видно пятно прижимается к лопную. То есть он как бы заранее чуть-чуть. Ложите сюда, здесь сделали усидите такую пластиночку. пожестче, чтобы было. А, что еще? Так, закрываем. Все, приятно. Мини-отбойничек, мини то есть все прям классно, красиво, все вообще, я даже бы сказал, шикарно. Все покрашено классно. Но, не знаю, покрашен все ну, четко и все ты получился мини силовой бампер я так то есть он как бы уже вот сколько тут у меня было контактов уже вся эта пласт пластмасса уже отжатия и разжатия он вся потрескалась уже тут и фонари все треснуты с той стороны фонарь новый поменяли вот но ну, будет как бы немножко где-то что-то спасать ну, Мысль такой, что не было задумано изначально именно бампер силовой. Просто поехали, сказали ребятам, сделайте нам, чтобы запаска была где-то висела. Вот сделали. Интересно, как сделано снизу. Раму он есть там. Да, то есть крепится за раму в четырех местах. Ну да. То да. есть в четырех местах крепится. Вот все. Тут, тут посредством. Здесь тоже, здесь приварена вот эта вот кочерга, как ее назвать, не знаю, Ну, ты... ну да, обратить надо, конечно, внимание на то, как качественно все сделано. чтобы вообще как бы видно был видно вид, сделали ну, вот, видишь, ограничитель как бы он такой он, конечно прибор, ну, то есть, надо... уклоне не... вряд ли задержит поможет его оторвет но смысл такой что как бы понятно чтобы она вот так вот сейчас когда открываешь не болталась вот И вот сам бампер виден для тех кому не нужна запаска 40 колесу я считаю вот это вот Мини-силовой бампер очень даже неплохо выглядит. Вот такую вот штуку себе поставить. Он реально будет спасать в лесу. От... Ну правда, тут если запаска еще, она как бы это сюда дальше выходит Но смысл такой, что вот бампер получился такой. Под запаску. Давай захлопнем его. И все, наверное, хватит. Там регулируется, там вот снимается крышечка, да, регули... там стоит какой-то подшиточек, и все это дело регулируется. Тут регулируется натяг, с каким рычагом. В смысле, с каким натягом рычаг закрывается, открывается. Как-то так. Она чуть-чуть играет, но не так сильно. То есть она играть по-любому будет. Уже... Да, еще такой момент, вот сам наклон. Да, нам интересно. Наклон. Наклон тоже нужен, Там показалось, что упирается. Да. Чуть-чуть вот буквально там да, он упирается. Вот этот. Влад приехал. Это Хавер А это с завода уже все хорошо а сделано с завода уже все хорошо сделано Ну в разденье что ли тебя? Спасибо вот.